Мне, если, если, знаешь, я тут буду обсираться дичайшим образом. Оо-о-о-о-о! у нас захотела обстенка у головы купиться. Да-да-да, ч тебе, что ты мешаешь жить в принципе? Дибай ты почитал скример нахуй. Найдите ее останки. Махри. Махри. Махри. Махри. Окей, богатые, здорово. Сегодня с вами начинаем играть в индюшку под названием Infliction. А, я так понял, просто что вам нравятся инди-хорроры, да и, в принципе, они мне тоже нравятся. Так что сегодня начинаем. Я не один, так, мы идем мы, я не один. Я вот с этими двумя, да, Hello. так короче. Давайте я начинаю игру. Звук есть у меня. В порядке, у вас слышно все? Да. А, нет, у нас, кстати, игру не слышно, мне кажется. Нет, слышно, слышно, слышно. Это просто. А, фиг... с у меня громкость понизилась, что за хрень. О, сейчас я слышу. Какие-то часы. О! Не, я, я, я, я, знаешь, я тут буду обсираться дичайшим образом, когда они новая игра. Мы скрипт Тут, стол тут, не есть, даст, а, по войти тут есть хотя бы сохранение, знаешь, спасибо на этом. Потому что в пяти не было. Да, педия одноразового, типа. Это место вне пространства, там лишь печать, печаль, печаль <laughs> растворение. Это да, перед <laughs> Да, они да, поднимает свою ужасную <laughs> голову. Насильственная смерть из причина появления злых духов. Некромномикон. Некромномикон. Некромномикон. Это же как, комикон. No, обал обалдон, блин, чисто. О, мне кажется, я знаю, что это за хрень, что за игра. А почему такая тихая игра, я не понимаю.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 <соединяющие> Очень тихо, и ничего не слышу, надо <прибай>, сейчас... Прибавь, прибавь, прибавь. Так, там так я не могу. Нет. Он он а, просто а, едет. Отлично, я, вот, я я пропустил. И что где? А вот. Что? Почему так темно? <соединяющие> не, а почему так темно? <соединяющие> <соединяющие> типа, <я соединяющие> ты нажми тебя. на F, там может фонарик. А, фонар а, фонарик он на F, но типа его пока здесь нет. <соединяющие> а, ну и... Пока, пока что, что. Не... иди. Ебать. Открыт новый совет советом. <с> Чё? Да я бы посмотрел на советы, где, как пройти сюда, блядь. Подожди, там, ты в какой-то комнате, подожди, подожди, иди на вам максимально. Это, мне кажется, зеркало. Да не, какое зеркало, это, типа, вход куда-то. О! Взять с собой. Ну понятно, что лицо. Тихо-тихо, вот, тихо, бля, кара, ты очень круг, <laughs> да, реально. Да ну, вы, да вы очень громкий оба. Блин, дайте я вас пониже и сразу. А, есть надо, есть надо, нормально. <связываю> скажу, Во, -во, -во, -во все отлично, я вас слышу, и игру слышишь, <связываю> хорошо. Так, нужно найти, осмотреть дом, да? О. Слушай, это тут... локация, похоже, помнишь в Resident Evil 7? Там этот мужик. Да-да-да, там, там, да, там где, он где он там, этот Джек, Джек, Джек Бейкер тебя пытался сожрать. Помнишь? Да. А, кстати, тут можно включить? А, понятно, да. Конечно, можно купить свет. Сейчас, Это похоже на гараж и заговор. Очень, очень хорошие звуки. Очень хорошие звуки. Очень хорошие. Четкие. Но ну, пока меня ничего. Пока меня не пугает, типа, пока не страшно. И пока я не А, мне надо вот обойти машину, пройти. Кстати, он очень медленно ходит. Это просто вообще забегает. А ты, еще красный можешь. Да, я вижу. Не, он, он очень медленный. Мне не сюда. Нет, я искренне хочу, э, хочу сделать все, чтобы меня сегодня не напугали. Мне кажется, вот такое окно, это чисто для того, чтобы, я не знаю, чтобы и... следить, да, да потом... если там скримаки нет. Мне кажется, в нем будет скримак, 100%. Тут вот все и... размыто, ничего не видно. Это, это же окно, типа, в этом прикрыт. Ого. Да. Окно с диоптриями, короче, типа, знаешь, увеличительное. Так, мне нужно найти билеты. О, погоди. можешь приблизить, Ой, кстати. О -о -о. Ты приблизить можешь. У ну, нас смысл какой? Зачем? Чтобы просто. рассмотреть, может у нас зрение О, погоди, это оно? Это они? Да, мне кажется, да. Это письмо. Хотя... А я не могу взять с собой. Это письмо. А я с собой не могу взять. Мне нужно найти билеты. О, вот, смотри, тут что-то есть. арбузик. Нормально. Да, да, арбузик? О! А чего он такой, футбольный мяч? Да, он как это, как а как рэгби. регби. мяч, регби реально. Так. О, сыр. О, яйца. Мне нравится, то, что он ставит на место. Да, знаешь, идеально на место ставит причём. сушеные ананасы. Собачка. Пясик? Сейчас такой глаза открывает, я Да, да, да, красный. А, это воспоминания. А, заткнитесь! Better than I can. It's да, я смотрю за тобой. Не, я говорю, я сейчас в хорроры часто играю, поэтому мне сейчас уже не так стрёмно Не, чувак, это просто начало Ну, понятно, ну, как, ну, ко всему, да блин ну, как все, ну, знаешь, первая локация, тем смешно, блин Да-да, там будет, а потом а тебе потом, будет не а до смеха А потом... <связь> я отказываюсь отыграть Я не пойду туда, да Так, ну, здесь ничего нет У меня вот деревянная прищевка есть, слушайте, я вот ее кручу в руках, блин, я уже все сломал Но все равно кручу в руках Да не страшно у меня, кстати, такая же, да, фигня, у меня пластиковая Да Ну, я же приблизил Ухренеть у вас подарки друг другу А может быть Ну, скорее всего, он там как я там называют. Мне кажется, я смотрел А почему здесь огонь горит? Что-то я не понял Вообще, детализированная фотка, кстати да. О, наверх вот Блин, не нравится мне, когда надо идти. Ну так то да, знаешь, тут прям такой особняк хороший. Ну так-то да, вот, они, они живут вдвоем, чисто зачем вам столько пространства? Вот, мне кажется, все хорроры они об этом. Вот зачем вам лишнее пространство вообще? Что? И? Да, это я. Служи, ты че, рация такая квадратная, че? Фак. Да, походу Я помню, я помню, я понял, помнишь, что спанч боби у Сэнди была. Да, да, да, да, да, да. О, детская комната. Молодецкая а Самая стремная попытка моему вообще. Просто всегда. Из шкафа кто-то вылезает просто. Да, монстр-подгузник. Везет в говне. Ой. Да, Мне кажется, спрятаться может быть. Да, кстати, возможно. Мне кажется... И чё это? Откуда это? На Сэлли, вот, чтобы кто ничего не говорил, тут очень громкие звуки. Ну, я слышу. Ну, скримеры будут, по крайней мере, веселы. Ага, блин, если тут инфаркт, знаешь, не схватишь, уже хорошо будет. Да нет, ебать. Смотри, картинки. справа. Это из MC? Чего? Это white noise. Это white noise. Переверни. А, noise LP, господи. Ну, white noise, чел, чё? Ну, нормальный панк. Сколько вообще, сутки. Попри за пробки. А. Да, кто-то этот лампочку украл в подъезд, кажется. Интересно, а это игра типа про призраков? Я не знаю, вообще. Ну тут про... есть туалет это уже хорошо, понимаете? Ну тут как бы все предусмотрено, знаешь. Да, это все включено. Ну вот. Самая отдаленная комната Бля, таких Мне скрипы, вот не нравится это. В... Мне твой да, я... дома скрипит, как будто я не знаю, как это знаешь, как-то сел в какое-то корыто, знаешь. Такая чистка. Ну ладно, если бы только лапочки, блин, нормальные были. Так, мне нужно найти билеты. Где билеты могут быть? В шкафу, наверное, или вот здесь вот они. Что это? Код, запомни. 0516. Майк. Защитные двери Pleasant Falls. Кодовые замки, засовы, камеры, работа заказ. Видите, что 5550516. Обрат визит. 16 Майк. Короче. Слушай, я. Если ты дверь ты какую оперативно открыл все, Тут даже взять. два толчка Зачем два туалета? А, это чтобы типа не ходить в коридор, блин? Ну то... Хэдл Шонгроллс два в одном <свист> Да что это за скрипы такие, а? Да это половицы, типа блин, ты ходишь, типа ты старые ходишь, блин. Взяли, блин, половицы. Мне нужно найти билеты, но сам прикол, что я обошел уже все комнаты Мне кажется, не там обошел Не, я не все обошел, там внизу еще комнаты были ну, вот здесь я не обошел здесь закрыто а вот здесь открыто О, капец себе, тут, тут комната что это за богатство да, да, такое реально Friday, да, да, мне кажется, у нас... Короче, этот, понятно, этот не о чем. Офигеть, я что-то уже запутался, где что находится. Здесь я был. Чего, блядь? О, блядь. А, не, не, чел, за звуки были, откуда вы? А это пусси, просто пусси, ну потому это что. Шептун прилетел, блин, это шептун, реально пусси, понимаешь, потому что я говорю. Короче, смотри, я так думаю, у нас есть сайт-квест, сайт короче, надо найти какую-то дверь на кодовом замке и что-то с ней сделать. Вот, 0516, да? Да, -да, да? А, там же была дверь на кодовом замке, да -да -да. слушай. Зелененький, наверху, зелененький. наверху, наверху была. Следуй дальше здесь что-нибудь, может, еще там дальше будет. Так нет, там все уже. Ради круг, нет? А, все, разве? Ради... Да, я круг прошел. Не, а ну можно, кошель? Я вот здесь не, не смотрел. А, нет. Там наверху была дверь с кодовым замком. Да иди ты в жопу. Шипит она что там что-то скрипит. Вообще не страшно, если честно, абсолютно. А ноль О, сюда к папе. К папе. Вот сейчас я ждал, прям, знаешь, ждал, прям, чтобы какая-нибудь падла вылезла. Да бы. не, она, ну, мне кажется, она, если появится, она прям перед тобой появится. О, во, билеты. О, все. с собой. О, пока что это самый страшный. Ебать, билет. звуки, вы еще охренели, что ли? Так, идите в жопу, дайте. Дайте я потише. Это очень громко. Мне, чел, это очень, это очень громко. Это прям вообще минус уши сразу. Вот хотя бы чуть пониже. Это очень громко. У меня демки тоже на демки What are you doing? What's with the mask? Bro. <laughs> bro. <laughs> а, это все, да? Все, игра закончилась, пойдем А чего я не могу двигаться? А, нажми стейп, может ты двигаешься? О, чего? О, ты, я, просто... типа, ты Скорее бегите оттуда okay. Да я бы с удовольствием, тут дверь не открывается, бесит Дети. В чем прикол, блин, да, бежники пугать, типа. Не, реально в чем прикол? Мне кажется, это скорее раздражает, чем туда. Дверь закрыта, ну конечно. Убивай ее, она стеклянная Да какой ты шок звонит, еще кому-то придурок, блядь. Дверь открой, идиот. Иди на кухне, посмотри, че. Да реально выби. Вот что сложно выбить дверь с ноги. Я не приоткрыть, а приоткрыть, да. Где? Не-не-не-не. Так а тут нету. А, это гараж. О, машина. Это гараж, кстати, можно right. здесь выход есть. А, там дверь есть. Иди, дверь попробуй тут. Так, а где здесь дверь-то? Налево. Сейчас налево. Прямо. И право. Так это вы выход в дом, типа. Нет, Она закрыта. Улице. Она закрыта. Пульс, как будто, знаешь, это какой-то минимал транс, типа, знаешь, такой. Я не понимаю, а знаешь, что мне вот больше всего сейчас непонятно? Mm -hmm. Что случилось с фонариком? Почему приятного... он резко стал таким тусклым, а? Ну потому что... Что это ты за что хрень? Потом... Потому что пошел на... А, типа. Ну все, обойдешь. Иди ну, направо, ты если подсказка, что не наверху. Типа. Направо, направо, вернись. А попробуй? Ебачь, испугался, блядь. ты испугался кресла? Да-да, я тоже, что ты... Я тоже, я хуяр, думал, блядь блин, дверь с каждого мы постарались, просто, типа, тридцать. Вровно 516 здесь сделать. Да, так, так я не могу нажать на что-нибудь. Мувмент, мувмент нажать. Чё, мувмент? КСГО, б***ь, типа, Да, реально, что мувмент, можно, это, как бы, <связь> дверь к <в том? связь> нему? вот у нас с каждого такой графон, типа, не самый, блядь, лучший, вот этот момент <связь> <связь> когда ты движешься, он так похуёй становится, и, б***ь, реально как будто... Он еще и, походу, прыгать не может, типа, ты понимаешь? Ну, какой-то инвалид, наверное. Да, реально, инвалид какой-то. Дверь, блядь, в бабушке, блядь. Подождите, вы слышите скрип? Нет. А в чем прикол? Тих, тих, тих. Вот скрип, слышишь? И что? Скрип. Слушай, мне надо как-то... А пройти туда? Но есть проблема, тут, не... тут везде закрыто. Не, подожди. Надо планировку, блядь, вспомнить. Тут только в гараже, типа, не закрыто, но... Нет, там закрыто, может быть. А нет. на машину потыкайся, может? Оба. О, на машину потыкнул. Да, правильно, я на машину тыкнул. Блять. А сейчас резко слезу. Не-не-не. Ты прикинь, если вот ты выезжаешь из гаража и там такая гнида, короче, идет. Это маска этого, чувака. Помянем, получается. Реально, помянем просто там... Э, э, Идем на Это, кучу, купил уже. Кстати, а может, реально? Чё? А реально, заново, Чё? может? Ты, может, что-то не, не так сделал? Нет, а подожди, блядь, нет. нет э, э, этот... Э, the... Меня задержали на выходе, у меня для тебя подарок. Мы теперь не одни, люблю тебя, до скорого. Крик. Привет, дорогой. нас кто бы ебнул я думал не быть. знаешь типа игрушка мне нравится по атмосфере пока что но типа ну, я не скажу что прям страшно пока что ну, ну типа да ну так жутковато на но... 5. А, опять эта комната. найди способ изгнать духа ну типа он то ли, то ли он то ли кто-то еще там кого-то ебнул вот в этой комнате и там типа этот это... месть да и гнида теперь это лазит Ну, а способ изгнать духа? Ну, помолиться надо, наверное Вызвать экзорциста Ну да, что нибудь вроде Для начала надо убраться из дома, по-моему так, так в том-то и дело, я так понял, что он не может уйти из дома, типа, ему нужно Чтобы выбраться нет, отсюда нет, и изгнать нет. духа у тебя музыка не играет чего то другая локация Посмотри на это хе еще нормально, блин, секс Чисто искусство просто ну да. Кто -то из... сломал, блин, кроватку детскую? А чинить кто будет? Реально. О, Вот О, тут открыто, кстати. Это было открыто. Нет, в тот раз, когда я пытался... Чё О, смотри, бить? он парит. как будто в воздухе парит. Париж. Парейж. Это, это, это как из мультики Вверх, короче, он на шарик. дали летел? Да, да, да, он летел наверх. Как это ура? Эти негры идут, на голове другое стоит как-то. О. О, прям. Может, надо пентаграмму нарисовать, чтобы изгнать, типа, свечи есть, соль надо найти. Ну, без рук, кстати, можно. Не-не-не, только что свечи взял, видишь, типа они Это Кожар там? Да, да это у меня тоже скрипит здесь. О, во, сори О, нормально <сöring> <сöring> <сöring> Да что ты говоришь, мои хорошие Эл. Эл. Эм. Я просто не понимаю, что мне это сделать, мне просто надо ходить тупо по дому искать, искать что-то да. О, мы зашли в этот коридорчик, где закрыто было, куда Найдите способ изгнать дух, возможно, поможет книга по оккультным наукам Нет, найти книгу по оккультным наукам Микрономикрон Микромикрон, да микро микро микро Может, вот здесь где-то книжечка эта есть? Джимми, да, по лау-шелтера не то. Может быть она на улице валяется. Можешь, не можешь быть. Не, на улице ты не можешь выйти. Это прикол. Нужно двурица. Нет, это не то. Просматривай все открытое восстановление в меню. Ну, посмотрите. Понятно. Ну все, ложись спать, что. Ты это видишь? Не открывается, не открывается. Пружина сломала вас просто. Тихо, тихо, тихо, тихо. Мы просто не понимаем, чего. Это ты или нет? Нет, там кто-то ломится в дверь. Кажарыли нет? О, выросли. А, уебу! Уебу! Уеба, ти, сказал когда он испугался? А что, что, чё, сказал? Я Он такой, Он такой, ой сказал, ебать я <свес> телефон, телефон <свес> Это можно, что ебать, да. да, да, да, звонки ваши у уже заебали У машины нет угадали. Да ладно, он врезался так-то <свес> Давай, вот я сейчас уверен, что там какая-нибудь падла вылезет, смотри Вва, А, нет Слушай, нифига себе тут, кстати, а, прикольно ты Да, ты зашел в зеркальный мир, как Али Алиса А, зеркальный, кстати подвал, подвал есть, подвальный Да, реально, подвальный Нет, чувак, это, это видос просто будет Да, реально, в видосе все в стали просто. Да, да, да Ну, давай, подвинь Да не в эту сторону, двигай Как двигаешь? Как двигаешь? На мышку просто Силой мысли, он не берет да, да, да, он, да, он сильный в любой игре есть кишки и пентаграмма Вот просто всегда О, книга по оккультной магии Ура. Насильственная смерть есть причина проявления злых духов Для успокоения духом нужно провести ритуал Для этого собрать вещи, межать злому духу Тело погибшего, любая часть, образ погибшего Ритуальное одеяние, семейная реликвия Сыдуть жечь, а пепел просто развеять над местом гибели. Ладно. Понял? Нормальный рецепт. Топор. Возьми топор. Возьми топор с собой! Знаешь, надо просто с кирпичным ебалом. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот она, а а Она ходит, она кидает, но она ничего не трогает. Делает. А, ты что, с ума заснула, поймай, я заснула! Аааа! Блин, еще сдох? Она я сдох. А? ладно, все, я... Молчик. Тихо, тихо, тихо. Не может так надо? Я умер. А, умер. Ебать. Да, я умер. Может, не еще надо? чем я не скрываю, что она меня прям очень напугала, но типа, блядь, я бы сломала... Не, я торчу чуть. -чуть. Блин, мне по сути не надо же дается, выходить, раз она меня съела. А, так и должно было быть, наверное. Okay. Да, так должно было быть. А, ты просто где понял, где эта книга. Вот в чем прикол. Так в том-то дело, что нет. Ты зашел в какой-то зеркальный мир? Нет, э, смотри. Ты сейчас понял, где это. Найдите ее останки, махри. Охрен... <звуки> <звуки> <звуки> Ах ты сучара, я не пойду к тебе. Не-не-не. Да, да, да. Эй, принцесса. Принцесса, это они мне. Не, самый стрм это открыть шкаф. И то, что тебе есть шкаф, начнут тут просто скримак сразу. Это вообще самый стрм. Да не, не понял You will be down here, soon Самое стрёмное, это когда скримак... В туалете? Это, это она, что то что зашла и не спнула, блядь? Да, реально вот падла. <laughs> где твоя личная да, гигиена? Да. <laughs> Зря, там еще на туалетки нету. О! о медведь. <laughs> он там <повернул. laughs> Я думал. Было бы прикольнее, если бы он, у него, короче, ебало было стрёмное. Вот это было бы тоже прикольно. А, о, швейная машинка. Какая комната? Да. Ну вот! Зашли. Так, мне надо найти останки. Но сначала надо понять, где она как бы умерла. О! я не открыл А, нет, сюда мне не надо там. No. Именно туда себе надо. Как тебе надо Именно туда и надо Ладно Я, кажется, начал понимать сюжет Тихонечко ну сюжет Нажми тут такой что? Меня, я так понимаю, он типа жил с своей женой был психом каким-то вот и я что-то пизданул и вот и короче она его преследует а он пытается ее типа это самое похоронить да, спокойно Так ее муж умер в автомобильной аварии Так он ее убил и поехал и умер в автомобильной аварии он да, шизоидный да, типа. да, да. Не здесь и, нет и ничего и мне ты, не сюда и, и ты играешь за его мужа за ее мужа за его мужа осуждаем. Осуждаем осуждение. У каждого есть право на право. Да, каждый, каждый дрочит и как угодно. Так, ну слушай, в гараже ничего нет. Мне надо понять, где грохнули, где он ее грохнул. Ну слушай, он ее грохнул на, на втором этаже сверху. Ой ебать, а О, он? слушай, не, атмосферника, кстати. Это чё, блять, за звуки такие? Наверное, ГРАЙПУ чистит кто-то. Смертные название какой-то Симс 4 просто. <связывая> так нет, я не могу ничего. А, во. <связывая> это камера. <связывая> это <связывая> воспоминания? А, взять с собой вот Вы взяли фотоаппарат и жили в чтобы настроить всю кнопку. И зачем это мне? Скорее можно сделать снимки, На фотографии обычно отображаются, что не можно забить просто так. Если вы не знаете, что делать дальше, делайте снимок. Возможно, здесь подсказку у него решение проблемы. я понял, то есть мне надо искать здесь фотографии. Близко. Еще ближе надо фоткать, мне кажется. А, да? да типа вот так. Ключик. Здесь ключик. Слушай, а прикольно, мне кстати нравится. Ладно. Ну, не страшно пока, типа. Да, но да, прикольно. Это, это, это, да. но, но пока что. Да, мне кажется, не будет строить. По крайней мере, хорошо, чтобы вот багов багах нету. Это уже... Как? О, кассе... Погоди, кассет. Погоди, ну это кассета, наверное, при... А, ее нельзя взять с собой. А, ты... а. CADV, violence, Завали. Правильно. <laughs> да, его. О, мне кажется, может, вот здесь вот? Да не-не-не, ну посмотри. Нет, здесь ничего пьет, нету. Да. Так, здесь закрыто, тут закрыто. Ого, с здесь все. Пиво. I... А, типа он, видимо, бухал, короче, и за It's то, что типа его жена пилила, грохнуть ее решил, молодец, like отличное yeah. решение. Ого Чё, блин, запланировка этого места, да Да-да-да, да, реально Это, прикинь, сейчас да, да, в другую игру Это Мордор Да-да, в другую игру Это скорее похоже, блядь, на Морозовскую детскую больницу Кто был, тот знает Да, я был Я <с не был Старые корпуса, Павлик Морозов, Нет, честно Новые, да. ну, Новые там вообще охуяные, вот, а старые, они вот тоже такие вот. Ну, Ты такая, слышишь это было? учащение пульса? Я слышу только прикольные. Ой, зачем, что это было? Это была книжка по ну типа как снимать. Ну судя по всему она нужна, потому что вот здесь нам что-то есть. Наверное. Мне кажется подальше. Да, наверное. А здесь нет ничего. Да не, я посмотри под лампой лучше. Нет тут ничего. Да вот коридор просто по приколу. Блять. Не, не не смеялся Не, не смеялся Не, не, если б там кто-то стоял сейчас, это вообще Это такой стрём О, о, о, чё? за самоист там нахуй танцует? Да, реально стоит С утра не тренировался если я опоздаю на тренировку, я начну ее здесь, с тобой. Я боксер. Про давай не будем. тоже Да, да, давай не будем. лампа, лампа! Да это тебе, блин, лампа опять не грит. Вы заебали лампочки, пиздец, твари. Я не это не у меня броня, просто Выпил таблетки, жена исчезла. Выпил таблетки, жена стала таблетки. Слушай, может он просто пиздил постоянно, я не знаю. Мне кажется, он просто пиздил О, с... постоянно. О, валик. Да я здесь был, только что, нет? О, Че? Хлебни, блядь. Самое время, знаешь? О, чё это я? Ебать, она меня напугала! Ебать, я обосрался. Я специально развернулся, думал, типа, что за это, что за хрень? ебать, ты тварь просто. Просто гнида. Кто так делает? Нормально, но она захотела об стенку головой побиться. Да, да, да зачем что-то мешаешь жить, или побиться бы. Ебать, ты почитал скример нахуй. Что за хрень-ян реально? Что это такое? Привет! <солн wheels> ну слушай, у нее лицо позитивное. О, oh, привет! Да, лицо я говорю позитивное. Интересно, а если еще просмотрено, все равно здесь стоять не будет? Нет, уже не будет. Слышу, ну все, она отдала. О! Че сумаисты реального атака? Реально сумаисты, тренировка, опазает! Может быть это олицетворение нашего злого сумасшедшего начала? Слушай, у тебя, конечно, такие метафоры звук. жуткие, я не могу. <звук> <звук> Мне кажется, это... я пропустил... Да, это всего, как ну, типа, видишь что-то? А страшные звуки, и лампочка мигает, значит, наверное, здесь где то прошел. Да, а я типа не, не заметил. Так, опять с ума есть. Второй, Слушай, мне, с... наверное, не надо сюда типа ходить. Да. У меня второй раз уже убивает. Во время <связывая> <связывая> Да, да, походу не туда. Не, ну а куда? Слушай, ну а -а -а скримеры. Нереально, а куда? Были. Скримеры разные были. Скорее да. всего. <связывая> да, да, смотрите, это самое, это меняется локация. Не, может, действительно надо, не, типа... Не, не, все правильно, мне кажется, надо ходить и умирать. Фоткай стенки, фоткай стенки. Не, не, не эту, не эту другую. Вот, вот напротив, которая. Фоткай, сейчас коридор, блин, целиком, там сразу больше это видно. Что с камерой? Знаешь, я вроде аутлас не скачивался. Нет, там ничего не видно. Там, кстати, вообще ничего не видно, в принципе. Ну, двери тут все закрыты. О, ключик. Так, это, ну, это другое. А, нет, стоп. Да, это было уже. А, нет, слушай. Ты, наверное, что-то другое нужно сделать, потому что я, типа, прошел коридор, я открыл ключом дверь, которая ведет в этот коридор. А вернуться назад ты можешь, типа, выйти отсюда? Не, выйти не нельзя. То есть тут, как бы, только вот этот коридорчик. Вот. Смотри, сейчас опять ты гади, но так. Подожди-ка. Не, да это разные скримеры, мне кажется, ты все правильно делаешь. Смотри, сейчас ее здесь нет. Я говорю, разные скримеры. А, она не сделалась в Ну так, выйди, выйди. А, подожди, я что это? Я не могу ничего открыть пока. не было. Да ты меня задрал! Он что, в одном... Он, он, он всегда в разных местах, а куда я не пойду, мне меня жрёт, блин. Да мне кажется, чел, всё правильно, вон ты в другом месте заспавнился. Возможно. Нет, нет, мне кажется, тоже. Не, ну в потолок-то что тут будет? Бл***ь. О! Я могу вспомнить лишь 7. 7. У них вроде есть 7. Да, спасибо. Это все? Информативно. А, Благодарю. Типа. Так тут вот эта дверь приоткрыта, почему, Ты типа. Покры... Нет. Так подожди, посчитай 77 дверей ебать. Ну, открою ее, попробуй. О, реально сюда <свистит> надо было. Ой, он стал быстрее двигаться, кстати. кто-то... Беги на е ⁇ Ч tp... ⁇ ты делаешь, давай пойдем? А, ты что-то блядь! Блядь, я ж нажал на этот, на, блядь, на дискорд. Не нажал спрятаться! Не нажал спрятаться, она меня сожрала, как я понял, да? Нет, нихуя ты под кровать. блять, она дура, блядь, потеряла. Я так сейчас просто намочил штаны, реально, Че, мне надо выскакивать и валить от нее, что ли? А может не надо? Давай. Ну походи, просто ты тикай, блядь, не оборачивайся, нахуй, и все. а Он нереально страшно, она такая стоит там прям вот за спиной, в миллиметре и меня. Да, да, да. Она сейчас, справа стоит вот сейчас. Ты не была? Она стоит где? ты представляешь, страшно твои мать. Мне, блин, страшнее стало, блин. Я думаю, это она зарала, А, слушай, ты слышишь? Сердцебиение означает, насколько она далеко от тебя. Думаешь? Да, да, да, походу. Все, она ушла, получается, да? Да, вылази. Иди направо. Блять. Ты что заорал-то так? Егор, ты скотина тупая, да хватит. Это бордюр, блять. А чё ты к много, блять? Да, да, да, да. Идёт, идёт, идёт, идёт, идёт, идёт. Чё ты взял? Ты не слышишь, что ли, шум? Да и хрен на этот тихо, шум. Тихо. Так это она издает. Ты уверен? Да. здесь она ещё будет. По-любому. Мне вот сюда, походу, надо. Сюда нельзя выйти. Сфоткай, сфоткай. Слышишь? А, сфоткай, да. Сфоткай вот эту стену. Не эту, а именно самую стену, мне кажется. Ну это тоже, посмотри. Самую стену. Так, ну здесь, ну здесь Вот эту? Ну вот и тут, и правую стену. Думаешь? А чё, я не вижу? Ты слышишь звук? Я слышу звук. О, Ты слышал звук? Что это сейчас был такой? Я ее сфоткал. Фоткай, фоткай, фоткай, придурок! Он не может сфоткать! А че за звук, блядь, как будто это. А типа все генератор. А, нету. Я, я походу ее сфоткал, и у меня пленка сломалась, все. Ты пропустил, а нравится? что. Да не, ну там, короче, что-то у нас какая-то хуйня произошла, непонятно. Ну он, короче, появился эти скульпты всякие. Блять! Блять, ты, ты, ты, ты чё, дала, Уйди <свист> раз, что, я бы дала придуршку и уйти отсюда! Я Я нашел делали? ее зуб. Я, короче, сфоткал. А, просто что-то сфоткал. <свист> и, короче, там а, пленка сломалась, и она заорала жестко. Да, и все, вообще, короче, ничего. И все, происходит. да. Я сейчас еще нашел ее зуб зуб? Мне, мне показывает, что ты какая-то, не знаю, плоточек, блядь, носовый. Так нет, там сказано. Уледите ну, осанку. А, а, а. По-моему, попал в какую-то временную петлю, нет? Вот ну, только он типа, блядь, её грохнул, и теперь, блядь, вот какая-то хуйня происходит. Либо нехуй грохать её. Да ты что, правда? Ну вот. Найдите фото умершей. Знаете, как будет страшнее? Это просто вот если мы будем с молчать. я попробую вот это, реально. Так, Егор, я сейчас тебя найду. Не-не, страшнее это ночью. Мне нужно сказать, что мне и самому так страшнее. Да всем, блядь, страшнее в Я сижу, короче, улыбаюсь, как ты дебил. Да, понятно. Не, не, прикиньте, во время скримера, ебать, мы будем пугаться, бедрофл. Да не, ну это тогда не через... Не, ну слушай, я все-таки же видос записываю, надо... как-то взаимодействовать. Мне тогда прям непонятно. Не, ну тут, в принципе, не было ничего прям страшного из скримеров, именно, если, так сказать, кроме того, когда она там башкой билась. Ну, Самое стрёмное, это когда она вот выходила, <с spat> просто вот бегала за мной. <с shap> ну да. Вот это вот было стрёмно. Да. О, фото нашел. Но... Най найдите оставшиеся части фото. Ну, что-то простыл. Нос, блин, что Так, ну понятно. А, вовсе. Я всегда с собой ношу видеокамеру. О, сори. Не хочется иметь слушать, как-то меня жуть нагоняет. Ты конечно понимаешь, что в этом и смысл. Это, офис. это как будто психушка, знаешь? Не, это что, Это похоже, больше на реально на офис. Да, на, ну, это полицейский участок, это полицейский участок. Ага. Investigation has been... Заткнись. Туда его. Нет, реально. Ты карточку спиздил? Да. А, я знаю, зачем эта карточка. Это чтобы двери вот эти открывать. Во, видишь? Ну, SCP прямо. Ну да. О, досье какое-то. В принципе, мне это нужно. Да, ну-ка. О, это часть фотки. Сфоткаю, пока, блядь, сидит. А я, он, он, я, он, я не могу достать камеру О, Ну ладно, понятно я, -а -а. Ну давай, это что, все на что-то способное? Ох, ебать! А вот это сейчас было неожиданно <сел> да да да, слушай, вот эта сейчас была неожиданная, что она наступиться башкой не, не, о, не, вот сейчас было страшно ах ты собака, ты тупая, это что ебанулась, а от меня уйди подойди, посмотри на я же я а ж чё? просто лег на стул, чел. Я ж лег на стул, чел. Это просто, я сейчас чуть просто такую кучу пельменей в штаны не отложил. Она такая типа, ты подходишь и вообще похуй. Ты такой отходишь, потом чуть-чуть подходишь, думаешь типа она не схватит и она просто тебя не съест. это наверное, сейчас был самый жесткий абсёр. Вообще в принципе за. Все время, когда я вот сейчас пока что в играл. С э, PC. С 5, да. С с Resident Evil я вот больше всего обосрался именно вот сейчас. Я сейчас так просто пересрал. Это просто дичайшее говно. Чтобы я просто реально отскочил. Я прям вот просто лег на стул. Я сижу в туалете... А це лоб опьеме йогурт, алё. Не, ты сейчас такой абсёр был дичайший, просто чуть, реально чуть не умер. Как будто кто-то гречит вкусно очень. Да, кстати, реально. написано, Она исчезла, но всё ещё, ну нахуй я это сфоткал. Да, не знаю. Она исчезла, но я еще слышу его. А он исчез. он исчез, но Он исчез, но я еще слышу его. Он пытается поговорить со мной. Но он исчез, замутился, нахуй Да, что это значит, типа вопрос? это не значит, один. а что мне напомнил вот этот вот люстра? Да я знаю, что тебе это напомнило. Мне это тоже напомнило. один разработчик. Ты чё, не есть а ты думаешь, это один разработчик? Это... Стоп, а это она? Э -э звуки сдает. Ну, типа... Не, а звуки сдает это барбабище. Пойди, мама сдает. Сходи в гараж, говори колу. Да, погоди, я, я, не хочу. я фотки я поищу. Просто, я, просто, я просто не хочу блядь, больше играть. У меня стресс. <говорит> с телефон положу, это ты гадина за спиной. Смотри, раз, два, три. Что? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не нет я туда не пойду. Я туда не пойду, нет. <говорит> <Это> просто, телезрительная ебаная. Ебаная. Ты сюда хочешь идти точно? Так а, смысл? Он сказал на детском мониторе. Bottle, есть, мне надо в детскую понять. А реально в детском, в детской. А где детский монитор? Это плачет. знаю. А это радио. Я сейчас наушники, бля. Не, я б. я. я. Не, я, я, я, я... Че, я больше не могу это пиздец. Я сейчас заряжен, наушники, блять Я резко взял наушники и, блядь, их просто. Спрятаться. Он мне сказал спрятаться зачем-то. Я спрячусь на всех случаях. Сюда спрячется. Тихо-тихо-тихо. Ой, блядь, пт Я так сейчас обосрался. Это пиздец, вот я сейчас пиздец обосрался, без ров. Это просто забейся. Это, блядь, нечитаемо. Ты говоришь, детскую, я думаю, похуй. Не, вылезай, вылезай. А зачем мне тогда доска предложили спрятаться? Нет, это на будущее наверное. Да причем.. Музыка Я нормальная, это ты... еще, че... ладно, меня. Кажешь... А, о, чувак, можно. О, вы махнулись местами. Ах ты, тварь! Бля! Э! Э, <свят> полегче! Да ты не, это был не очень Я дико обосрался от... ВК, а... этого ебаного. Это а, кто-то был? Мясник был или что? Я не успел, блядь, Не, Вы, не... А... Та, та пере... та типа, такая не, я обосрался больше всего, когда она налетела на меня, вот, наверху. Вот я там просто чуть не откинул копыта, реально. Я больше всего. Скажите что-нибудь сейчас? Они а, вас нормально слышно. Просто, блин, у меня такое ощущение вечно, что вот что-то слышно хреново, диспорт или игру.